Знамя 10-го батальона горно-штурмового Эдельвей. Все взято в бою. Знамя батальона Донбас. Знамя 72 бригады Черная Запорожцы. Это знамя Национальной гвардии. Батальон имени генерала. Это генерал. Кстати, чтобы вы понимали, мы его уничтожили когда, в 2014 году, когда он заходил в Лещанск. Угу. И он был полковником, ему посмертно дали генерала. И они в честь него назвали вот это. И он погиб в Лещанске. Знамя 108-го горноштурмового. 108-й отдельный горноштурмовой батальон. Это... Знамя 44-я отдельная артиллерийская бригада